Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян, и сегодня я записываю новый отзыв о своем любимом ЛС клубе. А, так как уже прошло ровно полгода, как я зашла в клуб, на сегодняшний день вы видите, сколько у меня партнеров в моей команде. Заработала я шестьсот тысячи ровно, плюс у меня на балансе 15 тысяч пятьдесят рублей, плюс еще вернее заморозки 15 тысяч пятьдесят рублей. И плюс на балансе еще 1000 рублей. Вот и посмотрите, какой результат я добилась. Когда я сюда пришла в ЛС-клуб, я поставила себе цель за 6 месяцев заработать 600 тысяч. Вот я и свою цель я выполнила. Немножко вкратце расскажу о нашем ЛС-клубе. Что такое наш ЛС-клуб? Это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. У нас в ЛС-клубе официально зарегистрирован. Вы можете посмотреть все наши отзывы, все наши маркетинги по всем нашим площадкам, которые у нас существуют. Посмотрите, сколько площадок у нас в ЛС-клубе. И каждая площадка у нас настолько хороша, настолько выгодна, работать. Это просто супер. Что еще хочу, ребята, вам сказать о нашем ЛС-клубе? Многие пишут и многие там говорят о том, что у нас выплат нет. Вот я вам сейчас покажу, ребята. Вот моя выплата, последняя выплата 20 числа. 3 300 выплата с ЛС-клуба. А сейчас еще покажу одну выплату которая у меня выплата посмотрите 21 числа слс клуба 1650 что так что не верьте никому выплаты у нас идут в ручном режиме с целью безопасности и выплаты у нас делает елена лукина наш Финансовый директор. Огромная ей благодарность. Она вып... делает выплаты по несколько раз в день. Вы можете посмотреть. Не только я вам сейчас показываю, но я вам сейчас, Кто, кому интересно, вы можете зайти в нашу официальную группу и посмотреть все. Каждый день есть полностью списки выплат. Вот, пожалуйста, вчера в 7.10 я полностью сбросила все выплаты сюда, в ЛС-клуб. Точно так же сбрасываю свои чаты. Каждый день я сбрасываю эти чаты. И сюда. И у меня есть еще команда Наташа Демидовой Она уже отделилась от меня, так как у нее уже довольно-таки приличная команда. И я ей очень благодарна. Она очень хороший лидер. Плюс еще... Хочу поблагодарить нашего админа Дениса Салагуба, нашу команду программистов за то, что нам дают такую возможность, создают такие площадки для заработка денег. Это просто супер. Еще хочу вас познакомить какие много вернее очень много партнеров и будущих просто много у меня друзей в ВК спрашивают, какой же у вас продукт ребята продукт у нас очень продукты у нас очень хорошие это Начнем с того, что у нас есть базовое обучение. Базовое обучение полностью, знакомство, продвижением в соцсетях, продвижение в, соц. сетях, продвижение в автоматизация бизнеса и продвижение в YouTube-канале. Я прошла это базовое обучение и получила уже сертификат. Плюс у нас есть и вип-обучение. Это Яндекс.Директ, это ВКонтакте, как работать, продвижение Инстаграм и продвижение у нас... Теперь у нас еще есть своя рекламная площадка. У нас есть, добавился у нас шикарный инструмент автопостинг. Это просто супер. Сейчас наши программисты подключили с админом только ВКонтакте. Как работает этот автопостинг? Я вам сейчас сразу же покажу на своей страничке, чтобы вы увидели о том, что вот пять минут назад у меня бросил пост сюда, автопостинг, бросил пост на мою страничку и бросил пост в новостную ленту. Сейчас идет в разработке, у нас будет подключено в Твиттере, Фейсбуке и в Инстаграме. Это просто шикарнейший инструмент. Я вам покажу его, зайду быстренько, зайду с помощью ЛС-клуба и покажу, как... Что это такое? Для партнеров нашего LS клуба он стоит всего лишь 250 рублей в месяц, а для а, не партнеров LS клуба а, он стоит 299 рублей. Это не такая же большая сумма, это всего лишь, можно сказать, пол пачки сигарет, ребята, простите, или одна шоколадка. А Вот так выглядит автопостинг. А как его зарегистрироваться, как его подключить полностью, чтобы он работал у вас, есть у меня на YouTube-канале ролики, поэтому вы можете найти этот ролик и все это сделать по ролику. Сейчас у меня подключен, так как в ВК, ВК, у меня две странички и моя бизнес-группа. Вот они у меня и подключены, и работает великолепно. Я сделала один раз пост, и только его меняю, выставляю время. Так что это шикарнейший инструмент для заработка денег. А что еще хочу сказать? <у>, у нас есть обучение по маркетингу. Это 18.00 ежедневно, кроме субботы, у нас проходят вебинары, где наши спикеры читают полностью маркетинг по всем площадкам, ребята, полностью по всем площадкам. Что в 14.00 у нас есть, обязательно... Без выходных, без проходных у нас идет обучение. Есть скайп-чат для обучения, где у нас Лена Евсеенко проводит обучение по по маркетингу, отвечает на все вопросы, которые а, в, задают, а, которые интерес, интересны для а, наших партнеров. А поэтому а, ссылка на этот скайп-чат постоянно сбрасывается в наши а, а, чаты, а, точно так в чаты и в ВК есть. Есть чаты есть группа в ВК, есть группа ВК на Фейсбуке, есть у нас свой официальный YouTube-канал, точно так есть в Одноклассниках, а поэтому мы везде есть в соцсетях. Еще какой у нас продукт? Это у нас есть свое мобильное приложение, в которое вы можете зайти в Плавомаркет, скачать наше приложение ЛС Клуб. Что еще хотела бы я добавить? У нас... Восемнадцать по Москве каждое воскресенье у нас проходит подведение итогов за неделю. Который, вебинар, который проводит наш любимейший админ, это Денис Сологуб. У нас каждую неделю есть промоушен, мы получаем призы за эти промоушены. И не просто там 500 рублей, а у нас бывают призы более 3000, ребята. Это супер, как можно не любить такого админа, да вообще я, Денис, я на вас даже во сне молюсь, Бог, честное слово, плюс у нас есть еще лотерея которую я покупаю ее еженедельно, и мне 50 рублей не жалко, даже если я не выиграла эту лотерею, но мои деньги пошли на развитие нашего клуба. Я, например, очень довольна, и, и сегодня же будет... Честно сказать, будет ли сегодня, был на прошлой неделе, значит у нас через неделю. А значит будет на следующей неделе розыгрыш лотереи. Так что есть, ребята, возможность выиграть. Я выиграла уже три раза. Первый раз я выиграла 350 рублей, второй раз я выиграла 100 рублей, третий раз я выиграла 1050 рублей. Довольно-таки неплохо. Что хочу сказать, ребята, по, моя самая любимая площадка, это Мунибокс, конечно. Здесь очень простой маркетинг, он у нас везде простой и везде. Здесь настолько доступно, доступен вход на нашу эту площадку от пенсионера до миллионера. На... Этой неделе у меня ко мне в команду присоединилась команда из Кыргызстана. Я очень благодарна Киму, Брадиславу Ким за то, что он все-таки добавился ко мне, заинтересовался клубом, и я ему все показала, все рассказала, и он увидел, что здесь очень много и хорошо можно зарабатывать до бесконечности. У нас нет ограничений в заработке, только может быть ограничение в вашей линии. И моя команда уже пополняется. Он каждый день регистрирует своих партнеров. Я ему помогаю. И огромная благодарность, Брадислав, вам. Что еще хочу, ребята, сказать? Вы постоянно говорите, я не умею приглашать, я не умею. Где брать людей? Где брать людей? Ребята, я... Вот вам специально забила вопрос, сколько пользователей соцсети ВК. Смотрите, сколько пользователей. Более 90 миллионов посещают ежедневно, а зарегистрировано более 560 миллионов пользователей. Только в ВК, а так возьмите другие соцсети. Ребята... Это просто, это просто ну не знаю, не умеете приглашать, да вы пригласите два человека, те, которые не умеют точно так, как и вы приглашать, а эти два, но хотят заработать денег, но эти же два тоже также пригласят два человека, которым тоже нужны деньги, и так пойдет цепочка, так и будет ваша команда расти, и будете идти друг за другом. Ну и хочу на этом, друзья, попрощаться с вами. Единственное, что хочу еще добавить, легких путей в бизнесе никогда не бывает. Иногда полностью камнями усыпан весь путь, но сильный духом камни убирает. А слабый всегда возвращается обратно или всегда попытается свернуть. Успех, ребята, имеет свои правила. Хочешь зарабатывать в проекте, в компании, делай каждый день что-нибудь. Реклама, ребята, это не эпизодическое занятие, а это ежедневный труд. Есть план, есть э, цель, есть ежедневные задачи. Не надейтесь на спонсора. Просите помощи, но и работайте сами. Э, результаты труда нужно смотреть не на второй, не на третий день, а смотреть нужно через месяц, через два. Вот тогда вы увидите свой результат своей работы. Учитесь приглашать. Ребята, приглашения нужны везде. Э, это не проект плохой или компания плохая. Это просто «ты работаешь плохо». Любая компания, любой проект всегда прибыльный, если вложить в него не только деньги, но и свое время, душу, силы и желания, и вы будете всегда при деньгах вы всегда будете обеспечить свою, свою, свою старость, свое будущее молодежь, так это вообще вы можете зарабатывать здесь в нашем проекте на, на свою учебу, оплачивать без родителей, без помощи родителей свою учебу. Это просто супер. Ссылочка на регистрацию в мою команду, будет под моим роликом. Точно также же ссылочка будет на автопостинг, ссылочка будет на нашу рекламную площадку. Я всегда делюсь всеми своими сервисами, которые у меня есть. Ну, на этом я заканчиваю. Жду вас в своей команде. С вами была Ольга Арзуманян. До новых встреч на моем канале.